Всем привет! На связи Кузнецов Никита и мой канал Настольный Теннис для Всех. В этом видео я хотел бы рассказать вам о подставке слева. Но не о обычной подставке, которую мы привыкли выполнять, а немного о другой ее вариации. Итак, при обыкновенной подставке слева кисть мы чуть отгибаем на себя, тем самым контролируя мяч. Это позволяет более удобно для нас выполнять этот элемент про подставку, которую сегодня хотел бы представить вам подставка с нижним вращением если можно назвать ее подставкой то есть при контакте мяча с накладкой вы осуществляете вот такое движение, то есть оно получается боковое и чуть с нижним вращением в частности очень полезно это для людей, которые пользуются при игре слева шипами короткими, длинными, в принципе не важно, но и также для людей, которые представляют гладкой накладкой, это, этот элемент будет также актуален Но хотел бы сразу оговориться Элемент достаточно трудно выполнимый, надо много работать над ним Но в конечном итоге, уверен, он принесет вам достаточно много выигранных очков Итак, давайте посмотрим видео Смотрим на видео, сперва идет обычная подставка Потом вы выбираете удобный для себя мяч и выполняете такой прием режущий, как бы сбоку мяч режется вниз. Прием очень интересный, но сразу скажу, надо долго его отрабатывать, но крайне полезен может быть при розыгрыше сложных мячей. И в конце используйте различные элементы в своей игре. Если какие-то вопросы есть по этому элементу, пишите мне в личку, пишите в соцсети. Также хотел э, презентовать вам инстаграм. Э, Теперь он у меня тоже есть. Вы его найдете под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь и играйте в настольный теннис. С вами был Кузнецов Никита. Всем пока.